Но почему-то у меня было чувство, что она так выглядит. Наш левую ногу сыворот. Почему левый? Я тоже сижу думаю, почему левый. Она же траву снести. А, потому что я тормоза вживаю вместе с цеплением.